Всем привет, с вами магазин 812 Фото. Наверняка каждому фотографу знакомы эти взгляды на вашу фотосумку. И не всегда знаешь, это просто интерес или же желание забрать у тебя твое имущество. А ведь для фотографа содержимое его сумки это не просто какая-то игрушка, это, собственно, способ заработать деньги. И один из способов бороться с такими взглядами и страхами внутри вашей головы, это купить фоторюкзак, который не похож на фоторюкзак. И как раз о таком фоторюкзаке мы сегодня и поговорим, а именно о фоторюкзаке Caden F5. Внешний рюкзак абсолютно не похож на что-либо, что может содержать в себе хоть какую-то ценность. Снаружи похож на походный рюкзак, причем даже из, не из этого столетия. Скорее, конца прошлого столетия. Но именно по этой причине он и попал в наш обзор. Дело в том, что этот рюкзак содержит в себе специальное отделение для фототехники. Туда помещается с легкостью либо тушка, два объектива и вспышка, либо две тушки и два объектива. В общем, он достаточно вместительный. При всем при этом, это лишь половина от объема рюкзака, Вторую часть мы также можем заполнить либо всякими фотоаксессуарами, либо же положить туда что-то, что не имеет отношения к фототехнике. То, что в этом рюкзаке может находиться фототехника, выдает лишь задняя молния, которая в обычном положении спрятана у вас за спиной, и никто ее не видит. Рюкзак также оснащен тремя маленькими карманами, в которые можно спрятать еще какие-нибудь примочки, либо фотопримочки, либо что-то другое. В комплекте идет дождевик, что, кстати, очень здорово. Наверняка каждому знакомому это чувство, когда блин, я забыл зонтик дома. Также снизу находится еще одно отделение, в которое можно спрятать, даже не знаю, что туда можно спрятать. Туда можно спрятать или какую-нибудь пластину, чтобы добавить рюкзаку больше жесткости, или же положить туда какие-нибудь документы, либо блокнот. В общем, отделение, которое не сразу кидается в глаза и, в принципе, туда можно что-то спрятать. Также внутри есть маленький кармашек, в который можно убрать, например, карты памяти. Отделение для фототехники вы можете подстраивать под себя. Оно оснащено пластинами, которые вы можете в зависимости от того, как вы хотите расположить свою фототехнику. Ну и в принципе, если вы заканчивали курсы кройки и шитья, то вы сможете дополнительно сшить себе еще перегородок. Рюкзак изготовлен из холчовой ткани, который не сразу поддается воздействию воды, но, к сожалению, мокнет. Поэтому отдельное спасибо производителю за водонепроницаемый чехол. Если по какой-то причине вам нужен рюкзак, но не нужно отделение для фототехники, его можно с легкостью извлечь, и вы получите обычный рюкзак. Есть две модификации цветов. Это цвет хаки и цвет кофе. В общем и целом, рюкзак оставляет для себе хорошее впечатление, несмотря на то, что он мне не бросается в глаза. Собственно, в этом и есть его преимущество. Рюкзак отлично подойдет тем, кто хочет спрятать от окружающих информацию о том, что у него есть фототехника. Надеемся, это видео было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал 812 фото и ждите новых выпусков. До встречи!